Вы дремлете в кресле у окна в самолете. Темнеет, ведь уже почти одиннадцать часов вечера. Вдруг что-то будет у вас? Вы выглядываете в окно и видите очень странное явление. Что-то, что пугает. вас. телеге небо озаряют ярко-красные огромные вспышки. Они напоминают медуз из кошмара. Это спрайты. Их еще называют красными спрайтами из-за их цвета. Они также известны как облачно-космические молнии. Эти явления мерцающие в ночном небе электрические искровые разряды. Так по-умному называются ударовые. Они возникают высоко над грозовыми облаками на высоте от 48 до 90 километров. Вот почему их так хорошо видно из самолета. Самое интересное в спрайтах то, что это положительно заряженные молнии. Это очень редкий тип, составляющий всего 5% всех молний. Впервые люди заметили это явление в 1886 году. В 2018 году Ниагарский водопад, расположенный на границе штата Нью-Йорк, США и провинции Онтарио, Канада, сумел удивить всех. Туристы, приехавшие полюбоваться бушующей водой, обнаружили, что водопад замерз. Точнее, замерзли не все водопады. Это невозможно для такой огромной массы текущей воды. Микроскопические капельки воды, а также туман обрадовали ледяную над стремительно несущейся водой. Это создавало иллюзию, что ниагарский водопад замерз. Но вода Представьте себе пруды, покрытые льдом. Легко, да? А теперь представьте десятки морд аллигаторов, которые высовываются из прудов, неподвижные и вмерзшие блюд. Вот что бы вы увидели, если бы посетили болота Северной Каролины. Несмотря на ужасающую картину, животные были живы. Это был их особый способ выживания в аномально холодную погоду. Поскольку ноздри крокодилов были над водой, животные могли дышать. В то же время их тела находились в спячке. Это позволяло им сохранять энергию и оставаться в тепле. Зимой 2018 года жители пустыни Сахара, одного из самых сухих и жарких мест на планете. Проснувшиеся обнаружили, что песок покрыт снега. В некоторых местах его глубина достигала ошеломляющих 38 сантиметров. метеорологов нашлось объяснение этому захватывающему явлению. Они сказали, что холодные потоки воздуха в сочетании с осадками, выпавшими в результате последнего шторма, привели к тому, что вместо дождя выпал снег. Это произошло в июне 2009 года. Люди в некоторых районах Японии вышли из своих домов после сильного ливня и обнаружили повсюду рыбу, Затем он пронесся через верхние слоя и сбросил на ничего не подозревающих. В Австралии иногда идет дождь из пауков. Это потому, что эти существа могут взлетать на воздушном шаре. Это необычный способ передвижения. Паук забирается на верхушку высокого дерева или кустарника. Затем он сплетает волокна паутины в шар, который затем уносится за ветром. Заметить взлетающих пауков нелегко, но иногда в особенно сырую погоду происходит массовое воздухоплавание. Миллионы пауков отправляются в путешествие, чтобы найти место с лучшими условиями. Может показаться, что на улице идет снег, но это пауки опускаются на землю. Самые длинные в мире грозы происходят в Венесуэле и могут по Центр грозы сосредоточен над озером Маракайку, а облака возвышаются гораздо выше, чем обычные грозовые точки. Это природное явление, так же известное, как молния Кататурма, происходит в течение 140-160 ночей в году и может происходить до 28 градусов в минуту. Вы, наверное, слышали, что молния не бьет дважды в одно и то же место. Так вот, молния Кататунгу, похоже, не знает об этом правиле. По крайней мере, это не мешает грозовым тучам собираться в одном и том же месте из года в год.